Здравствуйте друзья, вопрос зачитываю Мне в скором времени исполняется 30 лет Я имею высшее юридическое образование У меня есть большой опыт работы в сфере продажи Нового и вторичного жилья Опыт работы 8 лет Сейчас у меня с компаньоном небольшой бизнес Но я вижу, что в перспективе двух-трех лет наш бизнес себя изживет И нам придется искать какое-то новое направление Что означает начать все с нуля Ввиду этого, я стал активно задумываться на тему «А как жить дальше?» Совпадение это или проведение, но в тот, же, в тот момент, когда стало понятно, что в будущем меня ждет рестарт в бизнесе, я впервые увидел ролик о жизни мигранта в Америке. С тех пор смотрю ряд американских русскоговорящих блогеров, в том числе и вас. Хочу поблагодарить вас за те видео -уроки жизни, что вы преподаете. Спасибо вам за житейскую мудрость, которую вы делитесь со своими зрителями. О как! Я всерьез задумался об иммиграции. Полгода активно учу английский. Сейчас он пока не дотягивает до среднего уровня, но время потянуть еще есть. Я всерьез изучаю, прорабатываю различные варианты иммиграции в Америку. Я не женат и у меня нет детей. Оценив все свои активы, получилась сумма почти 250 тысяч долларов. Друзья, может быть, вам тоже задуматься над продажей э, нового и вторичного жилья, смотрите как, 250 тысяч долларов. Но вдруг меня стал посещать страх, что если моя иммиграция в Америку состоится, и я проживу там лет 10 и не смогу стать тем, кем я себя вижу в 40 лет, через 10 лет. Поведайте, пожалуйста, что, по вашему мнению, успех в иммиграции за 10 лет и вообще. Что такое успех в Америке в 40 лет? Что должен успеть и сделать, и нажить иммигрант 40 годам, если он приехал в Америку в 30 с небольшим и таким багажом, как у меня? В 30 с небольшим и таким багажом. Очень надеюсь, что не оставите без ответа мой вопрос. Не оставим. Сейчас поедем, будем беседовать. Значит, тема у нас, что есть успех, и вот, что такое надо... 40 годам чтобы чувствовать себя успешно дело в том что ну как бы сложность да, этого всего состоит в том что то что вы в 30 лет думаете о том что должно быть в 40 может не только измениться но драматически как бы измениться вот сейчас у вас есть работа нет семьи а в 40 у вас может быть там двое деток и вы будете смотреть на этих деток и думать, что успех – это когда вы можете деткам дать по максимуму того, что можно дать. Понимаете? А сейчас вы думаете о том, что, может быть, там накопить, что-то построить, какие-то сбережения, там, не знаю, дачу там на берегу, дом на Манхэттене, там. я не знаю, что, что конкретно вы себе думаете о том, чего бы вы хотели достичь через 10 лет в Америке. но... Значит, первый мой тезис состоит в том, что это может измениться. То есть, скорее всего, изменится. Поэтому я бы не стал вот так, знаете, сильно загонять себя в рамки. То есть, безусловно, хорошо, когда у человека есть какой-то план. То есть, какое-то видение, какой-то план там, и так далее. Плохо, когда он начинает загонять себя в план, а не подстраивать этот план, вот, ой-ой-ой, что-то вкусное. А не подстраивать этот план под свою реальную жизнь. Поэтому, так, наметили, наметили себе что-то и хорошо. Дело еще в том, что помимо возрастных таких перемен, есть еще перемена вот географически-культурная. То есть вы переехали в другую страну, попали в другую культуру, а там вдруг какие-то ценности такие э, разные, вот не такие, как вы привыкли. И вдруг выясняется, что скажем, вот растопыриться, а вроде как бы, а здесь вас не, не поняли, не перед кем, типа, растопыриться, понимаете, и вот, ну, например, да, где-то это важно, а где-то нет, а, ну, ну, и так далее. Поэтому и к этой части тоже надо, надо быть готовым, надо быть готовым к пересмотру легкому, такому, без, без, без трагедии, понимаете, без драмы, а, пересмотру приоритетов, Взгляды, все такого это все равно произойдет, это неизбежно. Неизбежно. Просто не, не мешайте этому произойти вот так. Теперь, значит, что такое 10 лет в эмиграции для человека, которому 30, и который, как бы, да, судя по разговору вот нашему, имеет какие-то, может быть, карьерные устремления, вот что-то ему хочется такое. Многие измеряют как бы, ну вот суммой, там, сколько он там заработал деньгами, да. И это как бы его вот индивидуальные такие персональные ценности. Кто-то измеряет это тем, что он вписался в американскую жизнь. То есть все-таки это немножко, ну, как сказать, другая страна, другая культура. Солнышко светит, давайте я, может, разверну на себя. Другая культура, он освоился с языком, у него появились друзья, появилась семья, как-то социализация какая-то такая происходит, и он живет комфортно, ему хорошо, сколько он при этом зарабатывает, ну вот столько, сколько комфортно зарабатывает. Понимаете, одному и миллион мало, а другому там сто тысяч, не знает куда деньги девать, другие стандарты совершенно, так по-другому живет, вот, поэтому, если Загнать себя в какие-то ожидания, в какие-то рамки. Что вот что, что вдруг, если я там через 10 лет э, вместо того, чтобы иметь там, не знаю, там 25 миллионов э, на счету в банке, а у меня только 3, 3, жизнь не удалась, получается, да, так что ли? Вот, Поэтому не, не, сама попытка, как бы вот, вот какой-то стандарт, какие-то рамки кому-то угодить, под, под чужие какие-то критерии подойти, вписаться в чьи-то чьи представление о том, что есть успех, что не есть успех. Даже я не знаю. Я например, я сам с одной стороны, вроде, вроде как, я достаточно состоятельный человек, но, но это не то, что там вы что, но но состоятельный. А, а тут, значит, но я бы имея в пять раз меньше и даже в 10 нормально бы жил. Понимаете, история какая? То есть не то, что мне это для чего-то было надо, но просто я живу в свое удовольствии, Я занимаюсь любимым делом. И поскольку дело любимое, то, видимо, я эффективен в этом во всем. И мне удается там как, какой-то свой вклад внести в общество, и общество в ответ какими-то там средствами, не только денежными. Понимаете, моя, моя компенсация не сугубо денежная, хотя какие-то деньги я зарабатываю. Поэтому к 40 годам, 10 лет это очень большой срок в эмиграции. Да, знаете что, опять солнце не с той стороны, что-то я кручу-верчу. Считается, ну как считается, я знаю несколько человек разумных, которым я доверяю. Ну и сам я уже здесь давно достаточно. Вот есть как бы распространенное мнение, что от 5 до 7 лет у человека уходит на то, чтобы стать в Америке тем, кем он может стать. То есть еще до наступления 40, вот, ну, пусть будет 10 лет, да, до 40-37-38, вот, а может быть и 35, вы станете тем, кем можете стать. То есть вы выйдете на какой-то уровень заработка, на который вы можете выйти. И я хочу сказать, что если вы вот там, где вы сейчас живете, умудрились там накопить такие деньги, и... Занимаясь, в общем-то, понятным таким, как бы, не криминальным делом, я думаю, что вы, вы здесь заработаете неплохо. То есть у вас не будет проблем особых заработать. Я не знаю, чем вы при этом будете заниматься. Может, может быть, тоже недвижимостью. Вот здесь есть люди, которые на недвижимости очень хорошо зарабатывают, на продажи, на, там, на покупки, перестройки там, и так далее. Другое дело, что когда смотришь на тех, кто там, например, получил лицензию риэлторскую, и так как бы пытается зарабатывать Когда смотришь сколько из них реально зарабатывают хорошо Ну я не знаю Ну процент Ну может быть два даже Я не уверен насчет двух хорошо зарабатывают А так по мелочи Может быть там еще процентов 30 остальные вообще ничего Просто ничего Просто 0 А то еще и потратиться а не заработают Так тоже бывает Поэтому я не думаю, что с такими талантами у вас тут будет проблема заработать, правда? Я, я думаю, что ребят, которые нас служат, меня поддержат. Потому что сумма в 250 тысяч там, накоплений у 30-летнего парня неплохо. Ну, ну, правда, неплохо. Теперь, значит, меня стал посещать страх, что если иммиграция состоится, и я проживу лет 10, не смогу стать тем, кем я себя вижу. 40 лет не бойтесь то есть ничего такого с вами плохого не произойдет кроме того ваше представление конечно немножко как я уже говорил подстроится под то что происходит вы вдруг увидите что то что есть на самом деле может быть даже и лучше чем то чем вы себе представляли хотя это что-то другое при этом у меня есть такая мулька знаете я ребятам на уроках студентам я им объясняю, как происходит интервьюирование. То есть они пишут в требованиях, там этих requirements одно пишут. Job description вот да? На job description пишут одно. А когда приходит живой человек, и он, в общем-то, может быть, не идеально вписывается, но когда ты видишь живого человека, он на самом деле гораздо лучше, чем их странные эти requirements, которые непонятно под что были написаны. И я им такую мульку говорю, вот, говорю, девки, давайте. Значит, а там девчонки узнают. Я говорю, давайте я так свет немножко значит, приглушаю, да, закрыли глазки, говорю. Вот, возвращаемся мысленно, э, туда-назад, в прошлое идем. Вот вам сейчас 15 лет. Ну, они, значит, глазки закрыли, сидят, значит, представляют себя в 15 лет. Я говорю, и вот вы говорю, мечтаете о нем, да, вот он придет в вашу жизнь, да, значит, вот вспоминайте, говорю, кого вы себе там намечтали в 15 лет они вспоминают улыбаются там все я говорю а теперь говорю сравним с тем который у вас есть и тут начинается такая ржачка вы себе представить не можете то есть э, в основном из, из индии там э, девчонки вот они их трясет просто и колотит от, от смеха они прям сползают под стол и все такое и да и я им говорю, девки говорю но ну ведь правда же вот тут что есть он же он же не хуже он лучше. Это просто у вас представления были такие детские, наивные. Ну, правда же? Они говорят, правда. Говорят, действительно классные у них мужики, все, они очень довольны. Я говорю, но намечтаешься в 15 лет, бог знает чего. А, а реальная жизнь, она лучше даже. Вот. То же самое перед тем, как вы приехали в Америку, и вы себе что-то намечтали, понимаете, и там и дальше вдруг что-то такое выясняется, что оно совершенно не соответствует, но вообще-то оно даже и лучше, что так и не получилось. Поэтому еще раз я возвращаюсь к тому, что надо легче относиться не загонять себя ни в какие рамки а просто дать э, вот этим вещам произойти э, есть люди знаете есть я говорил об этом раньше но есть два типа людей э, полярных таких одни говорят да и там что будет то будет надо дать вещам случиться да? вот, вот я такой я даже не, не хочу сильно но там напрягаться я говорю я иду в правильном направлении а дальше там меня не интересует меня там ведет сверху ведут вот им виднее а есть люди которые они очень дотошные они все расписывают и так у них все выстроено и они так подробно подробно и это тоже неплохо я не говорю что это плохо я я просто сам не такой я должно быть завидую где-то но я, я так не могу и когда они этим путем идут, а у них безусловно очень многое не получится. Ну, просто потому, что вот чтобы так точно планировать, надо гораздо больше знать заранее, чем вот человеку дано. Но э, в той мере, в какой человек очень тонко планирует, и он открыт к тому, что их этот тонкий план надо все время там подстраивать, э, подписывать и так далее, это совершенно замечательный человек, который добьется очень высоких результатов в жизни. Но, если он уперся в этот план, это становится догмой, и он дальше ни влево, ни вправо, никуда там. Это, вот тогда у него катастрофа. Он, он все, он, он не, не дееспособен фактически. Понимаете? Потому что уже догма управляет, а не он. Вот и все. Вот и все. Так что я за парня совершенно спокоен. И хочу ему пожелать успехов. Я думаю, что вот наши зрители присоединятся. Вот. И давайте все ему поставим лайк, чтобы все у него получилось. И чтобы он знал, что. Не только вот э, он в порядке, но и вот мы, мы все в него верим. Потому что на самом деле парень редкий, не то что вот каждый второй такой. Э, как это у него? Меня стал посещать страх. Посещание страхом человека очень естественный процесс. Если человек ответственный, э, если он как бы вообще соображает, что делает, у него неминуемо наступают такие моменты, когда он мандражирует когда ему вдруг страшно, когда не знаешь чего, и вот это вот как бы наезжает на тебя а дальше ты это стряхиваешь, идешь, делаешь и по мере того, как ты это делаешь этот страх уходит, может быть еще какой-то другой придет, но вот с этим уже значит мы разберемся вот так что давайте за то, чтобы эти страхи ушли а, а новые там где-то, которые должны подойти, пусть подходят, не жалко мы, мы с ними разберемся тоже Счастливо